Данное я видео создано в развлекательных Поживаться. целях, Все показанное сегодня по эврой. Это семечек. А мне семечек? А мне? Ребят, как меня довела уже до белого коленя. Вот эта зима... Е Учая. Скоро я уеду туда, где нет вот этой падлы. Вот этого снега. Как он мне уже надоел. А сейчас, ребятки, я перемещаюсь в Сочи. Ой, как красиво, обалденно. Я в Сочи, ребятки, а это означает, что подоспел сочный выпуск, где я буду находить находочки в помоечках, но уже не в Питере, а в Сочи. Мне здесь очень нравится, здесь тепло, приятно, хорошо. И помоечка меня уже радует, нашел целую сумку находок. И прикупил себе электротранспорт Для того, чтобы расхищать Сочинские кормилицы Обязательно, ребятушечки, прожимайте лукасы Потому что это заслуженный контент Который вы заслужили Ну и кто живет в Сочи, ребят Увидимся на помоечках Ребят, я на первой помоечке В городе Сочи И давайте их осмотрим Тут их походу недавно вывезли Кто-то ел Принглс Так, так, пусто Пусто. О, есть чуть-чуть свежечка. Поглядим. Полотенце. Я сейчас им скутер протру свой. Ну тоже, блин, приятно. Хоть что-то нашел. Первая помоечка в Сочи подарила мне полотенце. Оно, кстати, влажное. И им я протру свой этот самокат. Теперь он стал чистее и как будто новый. и бомба. Помоечка радует не всегда у ребятки. Ну а как насчет того, чтобы сыграть у Артанда? Крайне динамичный захватывающий онлайн-экшен, в котором миллионы игроков со всего мира сражаются на земле, на воде и в воздухе. В War Thunder уже представлено более 2000 единиц боевой техники разных наций со свежим обновлением «Крылатые львы». К их числу примкнула армия Израиля, вроде танка М-51 или двухместного реактивного истребителя-бомбардировщика F-4E Phantom 2. И конечно же, с каждым обновлением разработчики не только расширяют количество танков самолетов, вертолетов и кораблей, но и дорабатывают уже имеющиеся механики. К примеру, как вам возможность вылететь на самолете прямо со своего корабля или шанса нанести ядерный удар по позициям противника. После недавнего глобального обновления в War Thunder были переработаны многие визуальные эффекты. Подобный финал раунда будет еще более зрелищным. Ведь на поведение огня, дыма и пыли теперь даже влияет погода. Открывайте и прокачивайте технику разных эпох. От Второй мировой войны и до современности. Скачать War Thunder вы можете совершенно бесплатно по ссылке в описании и получить бонусы для легких побед в начале игры. Ой, какая уютненькая кормилица. Она меня заинтересовала. О, остатки мыльных пузыриков. Ох, балдеж, ребятки. Ого! У кого-то днюха была. Нихера себе! Мыльная рыльная, ребят, АКС, в хат, кожа, печеньки, дезодорант. Я, кстати, как раз в Сочи Дезиксе не брал. У меня уже подмышки завонялись. А тут помоечка дарит свежесть. Эшкере! Эшкере! Гучи Гейнг, бро. Короче, фейс с вами в Сочи приходится по помоечкам лазить, ребята, да. Ну сейчас, значит, мы рэп найдем, запишем рэп, да я думаю, поближе. под эту консерву, под тунец. Тунец полосатый филе, натуральный. О, до 22 года срок годности, обалдеть. Это настоящий Гучи Гейнг. Хороший Хороший Гучи Гейнг. Чё? Не любишь рыбу. Не очень. Ребят, Фейс рыбу не любит, если что. Капоуз из озона это. Увлажняющая сыворотка. М -м -м, для всех типов волос. Надо для волос? Ну, у тебя да. Давай сюда все брать Тунец я тоже не хочу, я не люблю рыбу Но я оставлю, кстати, тут же очень много котов живет Они же тут вообще обитают Я сейчас для котиков открою А вот тут кто-то тоже собачек или котиков кормил Вон кости какие мясовидные И вот у них еще тут тунец теперь будет О, Презервативы, нормальная тема Целая пачка <с> запечатанные ребят Обалдеть, мне нравится в Сочи уже, я в шоке. На ровном месте просто гандоны. Обалденно. И рыбка для котиков. Эй, бля. Все, я весь в рыбе. Фейс. Запечатанный почти, прикинь, целая пачка. Это теперь Марьяну Робуешь пропердоливать. Черника сублимированная. Полезный греческий, чай. Нихера, да тут вынос, вон тампончики женские. Вот эта тема. Было бы мне куда их вставить. Протеин, прикинь? Протеиновая смесь для приготовления блинов. Хаваешь протеин? На массу, чтобы было, на мускулу. А это чего? Арахис, классическая арахисовая паста, ребят. Ну это я люблю вообще, но ее там немножко. Так, а это чего? О, арка. Крем после бритья. Но ну, я не пользуюсь кремами вот этими. Мне не надо. А вот и десик еще один. Old Spice. Я возьму. Балдеж. Вот это мне не надо. Здесь я чувствую, буду много потеть. А это что? Антисептичек. М -м -м, вот это сейчас надо. Гель для рук. Тоже антисептик, ребят. Я как раз до этого на прошлой помойке в говно лес Я как раз сейчас руки продезинфицирую. Ну, ребят, балдеж. Это, блин, первые мои топовые находки в Сочи. Это круто. Блин. Радует, что фейс со мной. А значит, если рядом фейс, скоро я найду рэп. Че, ребят, как вам тачки в городе Сочи? Чисто спорткары на улице стоят, и рядом пальмы еще стоят. Обалдеть! Тупо два поршика. Это наверное, вот чувак живет на первомайской 7. У меня свой спорткар электрический, топовый. О, кормилица. Интересно, интересно. Находите вы тут технику иногда? Не? Еду ищите. А? Одежду. Одежду бывает, Да так, технику что редко. Mm -hmm. Но редко можно что-то найти, да? Да, -то можно. Mm -hmm. Блин, то она это получается как-то залазить. Не, ну если что-то увижу, то полезу. Тут откатные ворота. Свежачок, вот тут какие-то Документы Книга учета Жур... Журнал посещений Первомайская, дом 11 Блин, ну это конденфицициальная информация Не буду показывать Короче, ребят, чтобы вы понимали Вот в этих домах Одни из самых дорогих квартир В Сочи, там уже море А я ищу помоечки Я хочу посмотреть, что богачи выкидывают да, виды тут, конечно, завораживают. Я вам позже покажу их. Но помоечек что-то я не наблюдаю. О, впереди кормилица. Мчу на всех парах. В сочинскую мажористую кормилицу. Мм, пузатенькая, я думаю. Интересная. О, коробка от телека. А вдруг там телевизор. Ну телека нет. Вот тут все. Нихера <гас> себе! <гас> Ребятки пирожные. Помоечка Сочи мне дает сразу такой сладкий перекус. Сейчас буду пробовать. Нифига, тут еще Наполеон. Ребят, огромный Наполеон Бонапарт. И плесени нет. Походу он хорошенький. Отложу. Уже две коробки сладенького нашел. Пустенько. Блин, жалко, что баки вывезли. Ну пахнет сладким. Он чуть слегка подсох, видимо. Че выкинули-то, блин? Вроде нормальный. Ну, крем подзасох. А что по сроку годности? А вот. Срок годности 7 суток. Изготовлено 29 декабря. Просрочено, блин. Ну, тогда бомжам оставлю. Помереть неохота или обосраться. А тут уже конкуренты побывали, я смотрю. Тут помойку охраняют. Ладно, поехали. Нифига мустанг. Прям возле помойки стоит. Вот выкинули бы на кормилицу. Вот это я порадовался. Та бабка с собакой, блин. Собака и помойку охраняет, и бабку. Оу, ес, кормилица, сюда. Поглядим. Нифига, что за птица? Сова? Опа. Нормально. Опять похавать. Макароны. Конфетка чем-то выпачкалась. это что? Чем джимчусная пудра какая-то. О, и зонтики. Целые зонтики. Ну да, целый. А второй. Один я, наверное, себе возьму. Этот ржавый. А вот этот с, с пяточками можно взять себе. Просто у меня нет зонта. Помоечка дарит защиту от воды, от дождя. Галяк. Ну, зонтику я тоже рад, в принципе. Классно. Обалден. Ты живой? Все нормально? Блин, сорян, это я затормозил резко. Ребят, так не надо делать, не надо за самокатом ехать. Но это зато классные кадры. Ребят, я вам вот что хотел показать. Посмотрите на виды. Вот там вдали горы. Здесь такая низина, домики стоят. Как красиво, блин. А мы сейчас поедем, короче, туда, вот там искать находки в кормилицах. Вообще, в принципе, кормилицы искать. Непонятно, где они. Оу. Нифига себе. Маринованная капуста. Интересно, интересно. Одену-ка я лучше перчатки. Фу, говном воняет. Мухобойка это или чего? Не, она какая-то очень жесткая. Это, наверное, вылавливать эти пелемени. Ребятки, ставьте лайки Обязательно и подписывайтесь на мой канал Вообще снежок чуть-чуть лежит И кормилица Не, она не пустая В ней есть чем поживиться, я думаю Ну вот сумочка Что за бренд? Лиза Марка бренд. Опа Одежда А, нет, это такое полотенце А, вот сюда в Новый год подарки ложили Ну это сейчас не купят Оу а где блендер? От него тут насадки вообще как новые вот эти вот. А блендера не вижу. Опа! Что-то тут есть. Техника какая-то. Бабушка какая-то узелок связала и для меня выкинула. О! Нифига себе, это что-то с Советского Союза, наверное. Придаточная запись какая-то. Фотография чего-то. Как будто деревья и дом. Может мы сейчас пенсию найдем. Бабушкин платок. Нихера, это старая советская какая-то сумка бабушкина. Косметичка или чего? Это прям винтаж. Советский винтаж. Опа! 160 SM2. Что это? Кошелек? <laughs> Что это? Фейс? <laughs> О, фотка. Конверты старые. Какой год? 88-й год. Бабушкины корочки. Профсоюзный билет. Обалдеть. Взносы, уплаты. Свидетельство парашютиста Нифига себе, военный билет Офигеть, реально Настоящие документы советские Старые, смотри Отдел НКВД, актов ага. Это отдел актов граждан. Свидетельство о рождении Обалдеть, ребят Свидетельство о рождении такое старое Охренеть, какие они раньше были Еще фотки Этот на паспорт кто-то уже фоткался Еще одна фотка Прям вообще капец. Непроявленная фотка старая. А это что? Сочи 88 год. Открытка. Слава советским вооруженным. Ага. Прикольные находочки. Ну что-то можно взять. О, нифига. Кто-то рисовал же ее, Дорогие мои мама, папа, Светланка и Альнушка. Поздравляю вас с новым 1990 годом. Охренеть. Ты что-то реально рисовал и неплохо рисовал. Военные билеты, свидетельство, Свидетельство Министерства транспортного строительства. Вроде бы. Какое-то свидетельство с корочкой такой. 962 год обалдеть. Ну, это все на барахолочку набрать. Здрасте. А там. Какие-то эти, насадки для... Насадки для блендера здесь. Оу oh май. Так, а тут чего? О, обувь кожаная. Эко. Нихера себе. Вот эта тема. Вот это уже дорого стоит. 45 размер. Целые вообще. Внутри целые. Ты видишь у них косяки фейс? Их за полторашку можно на авито толкнуть том же. Нормальное, в принципе, состояние. Вот тут только косячок есть. Но они прошитые, блин. Майнкрафт или что это? Не, ребят, нормально, в принципе. Уже помоечка радует. Такие в магазине 1012, если не больше стоят, ребят. Кожаные эко-ботиночки. О, шоколадный этот Дед Мороз. Ну головы уже нет. Минус голова. Ой, ребятки, ё... ставьте лайки. Обязательно. И подписывайтесь на мой канал. Опа. Кормилица полная. Я по звуку подумал, что крокодил, падла, едет. Смотри, молочечку выкидывает. Молочко производство по ГОСТу. До 27 декабря. Но это просрок уже. Молоко лучше просроченное, конечно, не пить. Просираешься от него знатно. Рыбка красная. Смотри, какой кусок рыбы. О, смотри, коврик какой милый. Нога застряла, Фейс. Аккуратнее. Вот вы точно не знали, что Фейс такой, блин, неуклюжий. Он уже упал один раз, сейчас чуть не застрял. Ой, блин, ну почему телек не выкинут-то в коробке? Я хочу телек найти. О, так это вынос хаты сюда. Вот это первые находки Фейса. Шлепки. Проводок. Медный. Шлепки. Ну это с рынка. И тут шлепки. Так, дальше. Я там, кажется, увидел сетевой фильтр. О, нет. Это эта лампа с аккумулятором назад, внутри. Светозавр SV57049. Скороходные лапти. За 2500 покупали. Что за бренд, непонятно. С рынка, походу Но если я так пьер кардин, то мы, конечно, это возьмем. Винзор бренд. Нет, не интересно. Ну, лампа, ребята, автономная. Прикольная тема. То есть, если выключится свет, она все равно будет работать, потому что у нее внутри аккумулятор стоит. Но она что-то не работает. Возможно, нужно зарядить. Оу, какая кормилица. Она еще вся забита. Надо всю осмотреть. Какой-то пульт выкинули, скакалку. Кто-то из квартиры делал вынос из хаты. Что-то ценное не выкинули тут, походу. А здесь пусто. Пупс какой, одноглазый. Глядит на меня. О, нифига себе, это прикольная штука. Я первый раз такое нахожу. Давно хотел такое найти. Это там камушки, они, короче, друг об друга стучат. Прикольная хрень, ребят. Поняли, что это такое? Оно вот так вот стукается друг об друга. Я эту тему заберу. Тут надо только эту леску распутать и все. И по идее оно должно ну, заработать. Подъехал кормилица. Я Даже не знаю, что тут может будет, а может и не будет. Ну, надеюсь, тут чего-то будет. Тут вообще какие-то напилки, кстати, деревом пахнут. О, голубек! Ты что там ел? О, нихера себе! Ребят, какой-то набор. Здрасте. А я снимаю это. Ну, показываю, что можно найти в мусорках, в помойках. Набор нашел. Ложки. Охренеть, 2 рубля 30 копеек. Целый набор, ребят, вот так в коробке. Вот это прикольно. Такое я ни разу, кстати, не находил. Да тут какой-то. Блин, я думал, думал, это телефон. Бомжов, это кусочек съемги нашел. Кусочек семги, а я вот смотрите, что нашел. Что-то интересное. Ложки, вилки. На барахолке можно продать. Бритва тоже какая-то. Я вот технику собираю. Есть люди, что из говна делают Знаешь, что делают? Чего? Какие вещи собирают? Из мусора Ага. Кому-то не надо, выкидывают А вот кому-то надо, мне надо Фен советский Что Это же? Это фен сколько лет? лет 30-40 Да, до да хрена прям угу. В чехле <с их <с продавали С документами, обалдеть Какой-то гребешок советский, алюминиевый Шапка Вещи, тут перчатки. Кстати, топовые. Мне сейчас как раз пригодятся. О, нифига себе. Обалдеть. Давайте У меня канал на ютубе есть. Я... Для ютуба. Я тоже для интереса посмотрю. Я вот не зря, походу, сумку с собой взял. Что Главное, кому, что... Да, Кому-то не нужен, а тебе нужен. Его ну, пал, главное, что не ворую, а бесплатно да, беру. Да, продавляю. Так, вот, вот это, такая да, находка. Свары. А может, это даже иногда бывает, что... Серебро, это... да. Серебро. Но это нет. Это тут пробов была. бы. Угу. Вообще, капец, круто. Не ожидал. Перчаточки хорошие, как новые. Шапку даже эту можно тоже продать. Вот бритва хрен. Отмыть? Может и рабочая. Фен советский. Вообще новый нож. Нормально. Вон, запонка какая-то. Бижутерия. Вот это, блин, это что же? Это обалденная тема. Какая-то бабушка, наверное, выкинула. Мне тоже есть. Вам надо на мой канал подписаться. Это как? А что за канал? На ютубе. Штребух называется. Можете сейчас в телефоне найти его. Часики какие. Ну, это бижутерия, но ну, очень интересные они. Если вот этот обидешься, брат? Не, возьмите. Это давление мерить. О, охренеть, генеральские часы Советские Генеральские вообще Охренеть, генеральские, ребят Альбомы Он почти чистый так-то вот Да это не купят О, кто-то рисовал неплохо Где-то я портрет увидел О, какие рисунки Ай болит, это вообще 18-й год журнал. Тут же бабушка какая-то это все собирала, копила зачем-то. Я один раз вот в такой открытке деньги нашел. Кому-то подарили в открытке деньги. И я офигел, раскрываю, там 15 тысяч рублей было. Ну вот это можно забрать. А это же вот для бритвы этой. чехол, Скатерть какая-то. Новый. Кстати, а мне нужна? Или это штора я не пойму. А нет, скатерть пойдет. Мы сейчас приехали, там стол есть, но он без скатерти. Как раз на стол постелю. О, наверное, есть там что-то тяжелый. А, старый фен в комплекте, еще советский. Даже я не знаю, коллекционируют такое или нет, но это как коллекционная уже тема. Диана Компакт Про. Здорово, нифига! Как ты меня нашел? Зеркало какое-то. Тоже старая. О, зонтик. Тоже советский. Капец, да тут все советское. Чё за бренд такой? Тоже зеркальце бабушкина. Кожаная сумка, походу. Ой, она разорвана. Я бы ее б не стал брать. Ребят, у меня азарт проснулся. О, целый пакет скатерти всяких. Кассеты. За глаза твои карии. и эстрады о любви. Не знаю, блин, можно взять... Блокбастер Кавказ 2005. Ну, скатерти тоже, блин, целенькие. А это что? Это же для подушки тоже можно взять. Я целую сумку уже набрал всего. Даже вот, это же коврики для стульев, получается. Четыре, пять штук. Пять вот таких ковриков. Блин, классные коврики. О, это нарды. Карманные нарды. Опа. Иглы от швейной машинки. Какой-то значок выпал. Заколка. Какая-то бижутерия. О, запонка. Не, бижутерия. Но это вот от советской какой-то бритвы. Электробритвы. А бритвы я не нашел. Может сейчас найду. Тут уже до меня кто-то порылся и все разбросал. И все вот повываливалось такое тяжелое. Насадок этих много. Для бритвы. Может забрать их? Может они что-то стоят? Смотрите сколько, ребят, насадок этих. Камел какой-то. Фирма Камел написана там. Хрен. Вроде по-английски. Вот еще кассета. Кабриолет, 2006 год. Гребешок алюминиевый. О, смотри, салфетки бумажные для гигиенических целей. Это надо мне. Буду жопу вытирать на толчке. Опа. А это чего? О, новые иглы в коробочке швейные. Балдеж. Хорошие, видимо. Такое я возьму. Опа. О, так вот она. Так, гребешок берем. Вот эта бритва. Вот, видимо, насадки к этой бритве. Ну да. Вот такая бритва. Вот вставляется, ребята. Офигеть. Какая-то советская. Или нет. Нет, она американская, наверное. Какой бренд, непонятно. АК написано. АК ддр HS4 Короче, вот столько она стоит. Ну, блин, столько насадок я к ней нашел. Возможно, она вообще какая-то топовая и дорогая. Я еще проверю, надеюсь, рабочая. Ну, это топ. Сейчас поищу. Может, еще насадок найду. Морская соль, природная морская соль для ванны. Это мне как раз надо. У меня ванна есть. Я туда эту соль засыплю и буду балдеть. Помоечка снова мне дарит релакс, но уже не в Питере, а в Сочи, ребятки. Это кайф. Кстати, ключи как будто от наручников. Очка Только... зарегистрирован. О! Кормилица. Кормилица. Кормилица. <Curry> <Curry> Нифига тут эти веники для баньки. Наверное, банька есть где-то рядом, ребят. Зацените. Венички для баньки. Обалдеть. И они такие ароматные, так пахнут. Хоть бери и парься прям в помоечке. Помоечка дарит баньку в помоечке. Но баки повывозили. Да тут вообще голяк. Ребят, вы сейчас офигеете. Вот, раз пакет с мусором и два. Это мой мусор. Это я сейчас выкину. Я сейчас в чистой одежде просто вышел выкинуть мусор. И зацените, что я тут увидел. Вот прям вот так вот торчит, ребят. Падла. Охренеть. Ребят, это клавиатура от Apple. От Apple. Оригинальная. Качество офигеть. Ребят, это клавиатура от Apple. Просто торчала из бака. Это Сочи, ребят. Я, ребят, не планировался сейчас ничего искать. Но я просто в шоке. Я аж пернул. Я сегодня целый день лутался. Никакого айфона, ничего не нашел. А тут просто вышел выкинуть мусор и нашел клавиатуру от Apple. Ну и такого мишку нахер нужен. Братва, пришел домой и сейчас буду проверять клавиатуру из помоечки. Вот я ее подключил уже. И блюпуп ее видит, вот она. Так, получается нажимаю подключить. Идет подключение. Для подключения этой клавиатуры введите эти цифры на клавиатуре и нажмите клавишу Enter. Типа так, сейчас mm -hmm. мне надо двойку нажать. О, опять двойку. Восьмерку, девятку, единичку и девятку. И Enter. А Enter тут походу и не работает. Из-за этого выкинули ее. Как бы все цифры я нажал вот эти вот на клавиатуре. А Enter не работает. Может быть ее как-то почистить, надо разобрать. Не удалось подключиться. Попробую еще разок. Но индикация вот тут работает. Как бы клавиатура включена. Так, 6, 3, 8, 8, 4 и Enter. Ну, падла, Enter не работает. Короче. Можно, в принципе, ее продать в таком состоянии, но не задорого, наверное, за тысячу или полторы тысячи рублей. Ну а сейчас я пойду на эту кормилицу и разорву ее полностью, несмотря на то, что уже почти 10 часов вечера. А знаете почему я решил пойти? Да потому что вот такие клавиатуры от Apple идут в комплекте с аймаками. Возможно, там где-то есть аймак. Вот за этим я сейчас и пойду. И залутаю там еще одну пониже чуть кормилицу. Вот это помойка, где я мусор выкидывал и нашел клавиатуру. И сейчас я тут хочу аккуратненько все осмотреть. На наличие еще дорогой техники. Опа, нифига себе какие перчаточки. Они, они порванные. Я бы их, я бы их себе оставил для кормилицы. О, картина. Лондон The Capital Bridge. Ну она, видите, вот тут выпухлая. Наверное, не купят из-за этого. Ее только заклеивать как-то. Ну а вообще она целая. Я может быть ее возьму. Так, еще одна мягкая игрушка пингвиненок. Охренеть, лев какой здоровенный. Ну, игрушек тут реально до хренища.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 А вот там вдали можете увидеть большую гору. Не знаю, что за гора, но она красивая. О, мой Гуэрибл. Ребят, тут вообще супер крутой дом. И помоечек очень много. Я думаю, что здесь что-то должно быть по-любому. Ну, вроде бы многообещающие помоечки. О. Сходу блок питания для ноутбука А нет, даже для какого-то Современного ноутбука на Type-C Интересно, это уже радует Надеюсь, что он рабочий Но вот этого провода в комплекте нет Это, конечно, плохо Ох, кто-то что-то оставил мне Осетинский пирог М -м Ля. М -м, слушай, вроде он свеженький Ну что, Аккуратненько поглядим ну Такой или нет. Ну, я думаю, он нормальный. Плесени вроде нет. Хорошенький. Тут бы плесень уже была. А, кстати, тут, возможно, есть, ну, когда дата. А, нет, нету. Но это по твоей части как раз тебе пирожок, по-моему, <свят> захалуешь. Всегда, пожалуйста, помойка кормит. А когда кормит, грех отказываться в рыбетке. Так. О, одноразочка. Ошкуди. Или чего? Не шкуди. Блин, ну вот в Сочи я реально не знаю, где их продавать. Думаю все-таки возьму, так протру чуть-чуть, может на барахолке местные кто-то и купит, не знаю. Для теста возьму. Я их просто всегда беру. Я их вот ну не могу не взять, мне их жалко не брать. Что это было? Селфи палка. Опа! Прикинь телефон нашел. Экран целый. А Huawei. Смотри, что с ним произошло, батарея вздулась, жесть, его чуть не разорвало, из-за этого выкинули, капец, но ну он реально взрывоопасный, даже его стрёмно брать с собой, надо будет его разобрать и батарею достать, тут по сути, походу, батарею надо только заменить и все. он даже может сейчас включиться, хуавей какой-то бюджетный, ребят. Но, ну, в принципе, экран, самое главное, целый. Думаю, батарею заменить и будет работать нормально. Его за тысячи полторы уже продать можно вообще на изи. Ну, без батареи снять ее. Охренеть, даже чехольчики есть у ребятки. Сказка. Вот это вот мы неплохо так заехали, блин. Тут топовый дом. И кормилицы радует. Вот лучше б сдулся какой-нибудь... Топовый смартфон, может айфончик там какой-нибудь, одиннадцатый хотя бы, было в принципе получше, но уже неплохо, ребят, не буду особо губу катать, опа, да ну нахер. У меня сегодня какое-то везение. Длин, какой-то роутер шляпный, конечно. Ну, пойдет на халяву. Солнце, смотри, сколько всего. Горелочка, да. Баллон только вставить, может даже работает. Чего еще? Провода, ребят, медь. Медные провода. Кто-то, я смотрю, тут какую-то болгарку разбирал. Столько проводов ребятки. Зарядка для телефона Sony Ericsson. Охренеть. Только она поломанная. Медяшечку берем. Как медяшечку не взять ребятки? От меди сложно отказаться. Особенно если она в таком количестве. А это походу выкинули с ресторана. С ресторана это выкинули. С ресторана. Ой, рганина всякая там. Покушать нету. О, бобы, чуть-чуть бобов, ребятки. Пару бобов. Фасолинки. Люблю фасоль так-то вареную. Какие тут баки удобные, ребят? Я в шоке. Они реально кайфовые. О, печенюшечки, шляпанцы. Шляпанцы. Нормальные. На вид аппетитные. Опа. Кедики женские зары 36 размер. Так они вообще так-то целые вроде бы, но просто грязные. Они даже прошитые, братва. Нормальные кеды. Их только отмыть надо. Блин, я подумаю, брать их или нет. Потому что тоже не особо хочу заморачиваться, там что-то отмывать. Подошва целая. Все окей. Просто вот кто-то их, блин, запачкал, в подлу мыть их стало и выкинули, взяли. ну пахнет, пахнет неплохо. Да. Осетинский вот этот пирог. Он ну, слегка подзасох, но вишенки. Вишенки добрые. М -м, хороший пирог. Даже греть не надо. Потому что он из помоечки. Это первая еда, ребят, которую я ем в Сочи. Я теперь официально заявляю. Что сочинские кормилицы меня те кормят. Ой-ой-ой, ребятушечки. В этом ЖК огромном еще кормилицы присутствуют. И они меня очень интересуют. Я думаю, тут точно что-то будет. Ну что ж, приступим. Не будем тянуть кота за яйца. Сразу вижу футболочку огненную, ребятки. Правда, она, походу, женская. Ну такая ничего, огненная реально. Так, это с ресторана. Тяжелая. Ребят, походу, конфетки. Да, просроченные, правда. Видите, шоколад побелел. Это признак того, что они просроченные. Но главное, чтобы червячков не было. Так, а что у нас по сроку годности? До э, 17 февраля 2022 года. Нормальные еще. Еще можно поесть. Балдеж, ребят. Сануар какой-то бренд. Лаваш уже устал, бедный. Помер. А, нифига себе. Марго. Из какого-то магазина Марго пакеты. Я уж подумал, что там какой-то ноутбук. О, пицца. Люблю пиццу. А это не пицца. Я тут что-то непонятное отрыл. Что-то пригоревшее. Пицца или чего это? Что-то пригорело. О, удлинитель. Вот это в хозяйстве пригодится, конечно. Сказка. Новенький как будто... Опа, картоха А не, да, гнилая Лампа, настольная, сказка так, ну, окей, нормальная лампа Настольная, чистенькая такая Ого, сколько орехов Это ж, блин, грецкие орехи Хорошие, походу, шампионы Ой, блин, думал, еще один телефон От айфона чехол А где айфон? Есть он там? Вдруг найду Чувствую, что как будто Он там есть Не знаю, как объяснить это чувство ну тут сытные апельсинки, еще живые. Так, одна нормальная, это подгнившая. О, еще одна хорошенькая. Люблю апельсинки, ребят, цитрусовые, с помоечки. Вот это кайф. Уже, ребят, 4 хорошеньких апельсинки. Вот это хачапури тоже пойдет, вход в желудок пойдет на переваривание. Огурчик, это лечение геморроя. Это мне не надо. Чебупелечки Запечатанные чебупели Яркий вкус сыра чеддер Обалдеть Вот это балдеж, ребят Ни себе у них срок годности До 23 июня 22 года Чебупелечки, целая коробочка Вот это балдеж Я уже столько еды набрал Мандаринки, апельсинки Чебупелечки, конфетки Как бы тут и первое И второе, и витаминки И десертик все с помоечки, потому что она радует, балует и кормит. Ммм, варенички. Опа, варенички. Люблю вареники, только женские люблю. Ребятки, я не мог устоять перед ними, поэтому сейчас я буду вот это вот апельсину эту дегустировать. Я думаю, в ней достаточно витаминов, чтобы я сегодня бесился на помоечке. Ммм. Сочная. Одобряю, ребятки. Балдеж. Как? Кайф. Ну, чебупели, это ты себе бери. И конфетки. А вот это вот надо понять, что это такое. Замерзшее оно или что. Подзажарилось оно. Это сыром, да? Сверху сыром вот сыра многое вижу. Пахнет сыром и под.. Под зажаристым э, хлебом. Ребятки, ставьте лайки. Обязательно в целом и подписывайтесь. Неплохо на мой канал. Генеть, ребят, мы только подъехали. Сразу вижу, тупо компуктер стоит у ребятки. Тупо компудактер, компуктер. Тупо стоит. Нас ждет, ребятки. Балдеж. Так, а чё по характеристикам? Ну, боксовое охлаждение. Вижу. Блок питания шляпный. Память дидер вторая. Наверное, на 1 гигабайт. А, на 2 гига. Это материнская плата Silent PP какой-то. Ну да, ddr 1200 э, 1066 Скорость этой оперативной памяти. Жесткие диски подоставали. Ну тут, наверное, какой-то, блин, этот пенек какой-то стоит здесь. Шляпный компуктер. Но зато в нем много USB выходов. И он бесплатный из помоечки. Поэтому это сказка. Это пушка-гонка в ребятке. Просто балдеж. Теперь как его вести? Вот это вопрос. Но это первый компьютер. Который я нахожу в Сочи. Так что сезон компьютеров в Сочи уже открыт, ребятки. Балдеж. В помоечке Сочи дарит гейминг. В принципе, на этом компе я думаю, запустится какая-нибудь CS 1.6 или GTA San Andreas по-любому пойдет. Ну что, нормальный Зенден 39. Целые? Нормальные? А чё Сапоги не взять такие, блядь. Да это мне кажется грех целеньких они А, да, целые, тоже заберу Так, что покормилицам Похоже на вынос хаты Какая шляпа Шляпа какая, кавалерская Old Spice М -м, Да там еще есть, вот это мне не надо это Для подмышек, это налито Летом очень сильно пригодится Летом подмышки тут Будут меня потеть О oh my гад, Это как демес Чемоданчик Вот это интересненько есть тут чего, он пустой. Ну, относительно живой. Нормальный целый чемодан. Только вот ручку приделать. Как-то и все. Так-то целый пойдет. О, еще один. Приятный бонус. О, там что-то есть. Анбоксинг чемодана. Или он сам по себе такой? Не-не-не. О, чувак, там что-то есть. Опа. Что это? А, это от телевизора кронштейн. Подставка как бы от телевизора. Нижняя часть. И драный ремень. Все. Вообще, если понять, от какого телека эта подставка, то ее можно продать. Серийный номер, вот тут LED-4655. По поводу подставки не знаю, но вот этот чемоданчик вообще с легкостью можно продать. Бренд Редмонд. Его с легкостью можно продать в интернете. Он вообще целенький, ребят. Хороший чемодан. На Изи продать можно, короче, я думаю, за полторы тысячи рублей. Вообще целый, молния целая. Блин, он мне самому надо очень. У меня, короче... Короче, два чемодана. Вот я приехал в Сочи с двумя чемоданами из помочки. Один уже наладом дышит. Ну, он, конечно, бюджетный, но он целый, самое главное. И в большой вместительный. Надо как-то заб забирать его как-то надо. Так. Что тут у нас? Опа. Что-то есть вот тут в пакете. Чехольчик. От Самсунга. О, Кепочка, Red Bull Racing Formula One The Team Puma. О, оригинальная пума, кстати. Ну, она такая подушатанная, конечно, жесть. О, бабосики. Вот это деду надо. Сувенирная продукция. Блин, падла. Я уж хотел обраду. Ой-ой-ой. А не, он очень древний. Белый, видите, побелел. Пикничок. Блин, люблю пикник. Годен до... 21 до 26 Ноября двадцать года Ребятки, ставьте лайки Обязательно и подписывайтесь на мой канал Оу, кормилица Проводки, чуть-чуть меди Ой, бля Ты чё так пугаешь? Капец, я испугался Пёсили, да вы добрые Добрые есть и хотят Покушать бы, да? О, для... тебе куртка Для помойки Адидас? Че, Арик что ли? Кстати, похоже. Да, вроде Арик, yeah. Арик, точно. Какой-то рюкзак. Ого, он тяжелый. Прикинь, в нем тупо медяшка. Это же этот, блин, обмотка. Это какой-то электродвигатель был вообще. Это стартер может. Так, можно отложить. Это источник меди. О, прикинь головки. Охренеть, тупо головки для этих, для ключей хорошие. Собаченьки хотят, чтоб я их подкормил чем-то, да, пёсили. Но если сейчас будет еда, то я вам дам. Опа, изики, изи бусты, О, порванные. О, сапоги, 41 размер, целые вроде, тупо резиновые сапожки, можно взять на продажу. О, Адидас, прикинь, а Рик, адидасовская футболка какая-то, футбольная, Журавлев. Краснодарский край, ребят. Че за футболист журавлев? Тупо адидас, ребят. А Рик. Вот это можно взять. Че, собакам? О! Косточки! Хрящевидные, песели хрящевидные, с помоечки. Вот. Мясные, мясовидные. Помоечка кормит. Я так и знал охренеть. Да тут тупо мясо. Тупо, ребят, смотрите, мясо нормальное. Собачки песели Ня, ня. Вот это вообще топчик. Иди сюда. На. Ой, это, это лапы вообще. Лапы куриные вроде бы. О, тут вообще жира до хера. Это вообще баранина. На, это тебе. Самый сытный кусок. Коробка вешала. Нихера себе. Это из магазина. Кто-то магазин прикрыл походу. Их вообще так-то продать можно. Где-нибудь на Авито там выставить. Целый ящик. Это там, знаешь... Типа по 20 рублей за одну и тут сколько? Тут тысяч на 4, на 5 тысяч этих вешалок. Это тупо продать на изи можно. Тут еще эти размеры указаны, вот штучки вот эти. Но это надо забирать и оптом продавать. Рыба вяленая. Охренеть, да тут собаки вообще. Сейчас будут кайфовать реально. Я им эту рыбу... Блин... Зацени какой кусок это копченая рыбка дня черныш не знаю были вы ли не знаю были вы не знаю были вы ли вы в сочи но мне здесь очень понравилось И я бы хотел приехать в сочи снова залутать местные кормилицы и конечно же отдохнуть постараюсь приезжать сюда пораньше. Почаще, в смысле. Да, походу мне пора идти спать. Всем спасибо за просмотр и помойка кормит.